Нечего ругаться и обвинять других, нужно в себя заглянуть. Это опять же нужно это сделать, следуя законам языка, на котором строится любой культурный акт, то есть любой акт внутри культуры. Это означает также и то, для этого, как я говорил в прошлый раз, нужно, нужно какое-то мужество. Я имею в виду опять мужество не перед милицией, не бояться милиции. Есть вещи пострашнее милиции, потому что сегодня милиция, завтра полиция, послезавтра она еще как-то иначе будет называться. Я сказал, что все это будет воспроизводиться, повторяться и само по себе это неинтересно. А в себе нам ведь самим страшно увидеть.